Дорогие друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловы и партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика. Вопрос следующий: наш подписчик проходит аккредитацию на электронной площадке, у него все время что-то не получается, и он спрашивает, можно ли это как-то обойти, или может кто-то может ему помочь с этим? На самом деле, когда вы проходите аккредитацию или регистрацию на электронной площадке, вы всегда можете обратиться к электронные площадки, чтобы они вам помогли. Некоторые электронные площадки могут удаленно подключиться к вашему компьютеру с помощью специальных программ, которые вы можете скачать у них же на сайте и самостоятельно произвести какие-то настройки. Но, как правило, вся проблема заключается в том, что вы либо неправильно настроили ваш браузер, либо пользуетесь неправильным браузером, либо у вас что-то не настроено криптопро и так далее. Самый простой способ – обращайтесь на электронную площадку или у удостоверяющий центр, где вы получаете ключ, Задаете им вопрос, описываете вашу ситуацию и просите, чтобы они вам помогли удаленно. Это самый простой вариант и самый быстрый в вашем случае. Прямо сейчас вы можете это попробовать. Уверена, что у вас вопрос решится в самые ближайшие минуты. Самое главное, те настройки, которые вам сделали, да, Постарайтесь, чтобы вы их не снесли случайно. Используйте для торгов отдельный браузер и пользуйтесь их только для торгов. Я желаю вам удачи на торгах, желаю вам вашей быстрой аккредитации, чтобы вы начали ваш путь на торгах очень успешно и быстро, чтобы приобрели много полезного и выгодного имущества. Если вы хотите, чтобы мы и дальше отвечали на ваши вопросы, пожалуйста, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы, пишите, всегда будем рады помочь. Всем отличных торгов! и отличного настроения. Всем пока!